Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Осень, время, когда можно заняться каким-то творчеством. Я очень люблю декупаж. Делаю такие декоративные горшочки для цветов. И сейчас мы стали делать домашнее вино. И я, как подарочный вариант, стала делать вот такие красивые бутылочки. И угощать своих друзей. Даже в подарок я могу подарить вот такую красивую бутылочку. Вино это хорошо, но когда красивая бутылочка, это здорово. И я делаю вот такие вот подарочные подставочки под бумагу, под полотенце бумажные И тоже так они очень мило и хорошо у меня вписываются в интерьер. Вот посмотрите, как выглядит эта подставка под бумажные полотенце. Очень мило, симпатично. Я делаю такие подарки своим друзьям и знакомым. Ну, в общем-то, это всем известные такие вещи. Декупаж коробочек всевозможных, яиц пасхальных я делала. Но сегодня я вам хотела показать декупаж стен, которые у нас идут. Стены гипсокартоновые, покрашенные акриловой краской. Поднимаемся мы на второй этаж и вход в подвал. Ну, они были просто покрашены, чистенько, хорошо. Вот, обои вроде бы можно поклеить, но на второй этаж, вход, например, там все это под углом, лестница, как-то, скажем, сложновато. И я сделала декупаж. В общем-то, дешево и очень мило получилось. Давайте я вам покажу. Вот таким образом у нас выглядит вход на второй этаж, лестница. И вот я говорила, насколько стена здесь под углом идет, и если там обои, надо это все резать, много отходов было бы. И вот посмотрите, как на стене из гипсокартона, которая покрыта акриловой краской, я поклеила салфеточки, сделала декупаж стены. Реденько, реденько. Но это мой первый опыт. Вот что было на салфетках. Здесь значит, были розочки разных размеров, бабочки, стрекозки, стрекозки такие, а да, бабочки они. Вот. И посмотрите, вот совсем неплохо, совсем неплохо. Вот под поручнем, как обои клеить, не очень удобно, правда? А вот здесь вот они так. Наклеиваются по отдельности и как-то очень мило получается. Ну, мне понравилось. Конечно, вот у меня выбор небогатый с крупными цветами салфеточек. Так что, если у кого-то есть э, салфетки для дюкупажа с большими цветами, я бы с удовольствием поменялась. У меня тоже есть большое количество салфеточек. Просто надо поменяться, если у кого-то есть желание можно такое сделать. Вот посмотрите, как ненавязчиво смотрится на стенах декупаж, на второй этаж. Вот. Вход на второй этаж. Знаете, везде нужна красота. Здесь смысл порадоваться тому, что ты сделал своими руками. Давайте посмотрим вход в подвал. Вот под этой вот деревянной обшивкой это вход на второй этаж. А здесь спуск вниз. Сначала я сделала для купаж на второй этаж. И вот тут желание возникло сделать и вниз, в подвал, вроде бы, чтобы не скучно было. И салфетки какие-то подобрались, удивительно милые. У нас тут зашел сосед и говорит, ах, какие у тебя обои. Я говорю, так это не обои, это салфетки. Да что ты говоришь, какая красота. Вот видите, как... Мило могут смотреться обычные салфеточки и декупаж стен. Мне лично очень понравилось. Вот так смотрится вид, вид снизу. Я поднимаюсь вот так вот вверх. Смотрите, как хорошо и реденько разбросаны эти цветочки у меня. Я, я любуюсь, как хорошо эти цветочки тут у меня получились раскидисто. Даже вот вниз в подвал ну как-то мне больше нравится сделано нежели там на второй этаж ну в принципе можно там и закрасить все на второй на второй этаж вход но там это был мой первый опыт и можно посмотреть вот так вот у меня здесь внизу под поручнем ну хорошо хорошо получилось мне очень салфетки понравились вот именно с таким большим цветком пробуйте делайте и я думаю вам это понравится во всяком случае что же делать какими-то делами надо заниматься э, осенью и вот пожалуйста такой милый милый просто получился у меня вход в подвал а как вы думаете вам нравится